Здравствуйте дорогие друзья, дорогие подписчики Сегодня я хотел бы сделать видео Как можно топить воск У нас вот такая самодельная кастрюля Вот Ножки свои так открывается Воску топ Самодельную сделали Это диск Сверху чтобы поставить Это идет еще да? Стульчик. Все покажу для чего. И вот снизу такой ковицы. Снизу вот небольшие ножки. Вот. А чтобы здесь снизу вода была. Тогда сюда мешок поставим, чтобы мешок не сгорел. Это такой на какой высокой, высокой вот на нем будет мешок это тоже все покажу сейчас вот закроем его и вот здесь у нас кран сюда под подсоединяем вот так подсоединяем газ все и вот снизу место вот снизу выход газа поджигаем и все сейчас вот эту кастрюлю Воскутопку надо под уровень поставить, установить ровно. И я сейчас установлю, покажу вам дальше, как мы туда ставим мешок с воском и наливаем воду. Вот, установил под уровень. Вот сюда камушки поставил под ножки. все, вот, посмотрим. Вот, так тоже под уровень находится. И вот так. Вот у нас воск в мешке тряпочном. Мешок должен быть тряпочный, это обязательно. Обычно если от муки от этого будет от сахара, а температура высокая будет, плавиться может. Тряпочный мешок. Вот воск. мешки мешке находится. Вот это все. Полный такой раздавленный. сейчас я его привяжу одной рукой привязывать если и это не получается привяжу и дальше покажу вот привязал проволокой веревку этой тоже не стал рисковать потому что если там воде испортится то плохо здесь проволока она точно не испортится хоть какая температура от влаги сколько влаги там не будет его открываем а здесь все почищенное, чистое все, помытое. Берем закидываем. Вот так. Так, ну мешок. И сверху вставили вот. поставили. Такое, тоже. Чтобы он не поднялся, тогда воду нальем. мешок может чуть-чуть приподняться. Чтобы этот установку он не поднял, сеточный. И поставлю сюда Тоже Сейчас опускаем сюда шланг. Наливаем холодную воду. Вот, я включил сейчас воду. Вот холодная чистая вода идет. Постепенно наберем воду. Мини-полную делаем, оставляем где-то на этом уровне. Останавливаемся. Потом уже включаем. Этот процесс тоже сниму, покажу. Вот набрали воду. Здесь примерно где-то вот такую высоту места оставили. Где-то 5 см. Круговой. И выше, чем этот диск. Потому что воск здесь будет набираться такой толщиной воск будет набираться потом, чтобы этот диск не застрял в воске чтобы можно было бы вот этот воск вытащить аккуратно вот. выше, чем этот диск делаем буду. это мы сделали сейчас закроем вот вода ровно стоит у нас все, это закрытое снизу вот газ горит Потом чуть-чуть еще увеличу, чтобы здесь не сквозило. С этой стороны тоже закрою его. Итак, так. Шлангу уберем. И с этой стороны тоже. Сейчас данный ну вот. Закроем. Чтобы здесь тоже не сквозило. Закрыл, закрыл. Посмотрю, если будет, еще сказать, эту сторону тоже закрою, но с этой стороны открыто оставим, чтобы воздух попадал. Вот такая веселая воскотопка у нас. Так-то долго пользуемся, никаких проблем, все аккуратно, чисто можно воск утопить. Вода нагревается, вот пузырьки выходят. И вот сверху набирается виде пена воск. Когда остынет, она будет твердой и желтой. Пока она белая, пузырчатая. Вот наш процесс. До этого дошло. Здесь чуть-чуть много воды я налил. Надо было чуть ниже наливать. Ничего, в следующий раз учтем. Вот. Собирается наш воск. Вот он у нас, можно сказать, что уже готовый полностью, кипит. Сейчас если его выключить, нужно его выключить и оставить, чтобы он охладился. Когда он охладится, уже воск будет готовый. Вот он у нас уже готовый, мы его выключили. Видите, сверху воск стоит. Как раз котру он охладится и снимем его уже готовый нужно его вытащить сейчас посмотреть Вытащить тоже покажу видите желтый черный готовый вытащили воск видите какой гладкий желтый вот такой слой получился у нас снизу вот такая вот такой отход Собрался, его надо отскребать, почистить аккуратно. И все И на продажу. Доплатой меняешь на вощину. вот Этот воск меняешь на вощину. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.